видео для финал катчиков, финал катеров, финал чекеров, финал чеков, финал чеков Короче, сегодня делаем такое интро Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Не прям такое интро, не, не, вернее, не все интро целиком мы такое сегодня будем делать. Я разберу некоторые моменты из этого интро, какие-то манипуляции со шрифтами какие-то переходы. Потому что если я буду разбирать все интро, видео получится очень длинным. А как ты знаешь, я люблю короткие видео, лаконичные, в которых ты можешь посмотреть те или иные штучки, фишки, переходы там какие-то. Но перед тем, как я начну, вот что я хотел тебе сказать Друг, спасибо, что пишешь мне в личку Вконтакте, в фейсбуке, в директе В инстаграме, очень приятно Все свои вопросы задаешь там, это все Очень круто, но если бы сейчас вся толпа Которая написала мне в личных сообщениях скопировала бы свои сообщения и переслала бы В комментариях, видео бы здорово продвинулось В рекомендуемых, и это бы повлияло положительно На развитие канала, поэтому Задавай свои вопросы, пожалуйста, в комментариях У меня стоит уведомление, когда приходят комментарии на YouTube, Я стараюсь оперативно там отвечать В фейсбуке, в ВКонтакте я бы очень редко, поэтому там я могу не сразу же ответить, а в комментариях я стараюсь отвечать мгновенно. И, пожалуйста, не пиши э, аудио сообщения, потому что бывает так, что открываешь ВКонтакте, а там какой-нибудь чел просто там надиктовал 5 или 6 аудиодорожек каждые по полторы минуты. Чувак, я такое правда mm -hmm. не буду слушать, на это просто нет времени разбираться, что-то там мне наговорил. Каждый вопрос по Final Cut можно сформулировать в 3-4 предложения и оставить его в комментариях. Поэтому спрашивай в комментах, даже если я не отвечу. Кто-то из тех, кто читает комментарии, может ответить, почему бы и нет. А сегодня разберем, как делает интро Питер Маккино. Ныряем Final Cut. Первое, что тебе нужно сделать перед тем, как начать монтировать такое интро, это, естественно, тебе нужен образец, и вот он он, и тебе нужно скачать его и посмотреть на него очень внимательно своими глазами. Перед тем, как начинать монтаж, тебе нужно сосчитать количество кадров, если ты хочешь сделать реально похожее видео. Здесь Петруха использует 18 разных шотов, они, конечно, у него очень красивые, не такие, как у меня, и разного рода эффекты, и всякие интересные переходы, в основном это гличи. Я скачал тот самый трек, который он использует, находится на эпидемик саунде в плейлисте as Ads самый первый, вот он он но он использует лишь малую часть из него это короче начало и конец вот здесь я обрезал получается этот трек, в общем я уже подготовил его к нашему клипу, все интро у него идет чуть больше 12 секунд, у меня здесь трек получился на 13 но ничего, мы сейчас подкорректируем его и первое что тебе нужно сделать это читать столько же, такое же количество кадров, я тут Рандомно насобирал 18 разных шотов из своей библиотеки видео, которое я делал, тут и собаки, и разные модели, тут что-то, короче, и машины какие-то. Итак, в первом шоте нам понадобится вот такая вот фиговина, находится она в генераторе, это генератор Shape. скидываем его на наш первый шот. Немного увеличим, обрезаем по кадру, удаляем. Здесь значение генератора можно изменить его на разные геометрические фигуры, сейчас это circle, круг, нам понадобится square, квадрат и уберем fill, заполнение. Выберем outline color, для начала белое, контрастный шот такой черный, на черном будет белый, но в дальнейшем мы будем использовать белый квадрат. Здесь drop shadow уберем и outline width мы сделаем немного побольше. Примерно на 32. Всю нашу конструкцию я предлагаю уменьшить. Сверху накидываем титр. Находится он в тайтлах. Basic title. Нажимаем Q. Скинуть его. Обрезаем. Здесь в инспекторе что-нибудь пишем. У него это первые буквы его имени и фамилия. Петро Макинен. Труха Карифан канадский. выбираем DP. Вот проксима нова И он немного наклонен и выбираем сверхжирный курсив и увеличиваем размер шрифта во-первых, букву P нужно немного сместить вниз делается вот здесь, это baseline для этого нам нужно выбрать отдельную букву, которую мы хотим сместить и смещаем ее вниз так, берем титр, выделяем его и вместе где хотим, чтобы из залитого он перестал быть залитым а это примерно вот здесь Нажимаем B-Blade, разделяем шрифт Делаем его немного с захлестом, скорее всего Убираем заливку, делается это вот здесь Вкладки Face, убираем ее Так убрали, Outline выбираем белый Получается вот такая вот штука У него здесь постоянно используются всякие разные гличи, их на самом деле много очень бесплатных, в интернете можешь набрать просто там глич для Final Cut, если не забуду, оставлю ссылку в описании, если забуду, напомню в комментариях. Если же ты обламываешься его скачивать, то можно использовать вот такой глич, например, кладка Style Lies, такая штука, BTV. БТВ, ТВ, она, в принципе, видишь, сойдет за глич. Но я не буду его использовать, потому что у меня есть немного другой глич. Вот он, он, от Pixel Films. И накину его сверху наших букв здесь и здесь. Так, со шрифтом закончили, что нам нужно сделать с кадром, такой как бы сепии Берем наш кадр и скидываем на него эффект, это называется он X-Ray X-Ray, это вот такая сепия Я думаю, что сверху нам еще понадобится что-нибудь типа Black and White Вот так Теперь для того, чтобы нам выбрать вот, вот этот квадрат Копируем с зажатой клавишей Option, копируем клип К которому мы сейчас будем применять маску да, без разницы, можно Draw Mask Накидываем его на верхний клип, ставим скиммер в начало и отводим его по нашей рамке. Немножко прибираем эффекты mount, эффект x-ray, вернее, можно на самом деле его, наверное, вообще выключить. И black and white тоже выключить. А в настройках цвета сделать его синее. В течение кадра у него, получается, вот этот центровой шот увеличивается, поэтому ставим скиммер в начало на том кадре, где у нас применена маска. Открываем Draw Mask, настройки ее, вкладки Scale, ставим ключевую точку в начале, смещаем ее немного до середины кадра и увеличиваем Scale примерно на 109%. Смотрим, как получается. Еще также у него здесь применено каше, которое раздвигается по мере того, как раздвигается вот этот квадрат. Для этого нам понадобится корректирующий слой вкладки Кастом. В, в каком-то из видео я уже его скидывал по ссылке. Врезаем его, ставим скиммер в начало, делаем на нем кроп 135 сверху и 135 снизу. Ставим ключевые точки, не забывая, чтобы скиммер был в начало. Сдвигаем на середину нашего шота и убираем кроп. Каше раздвигается. Смотрим, что получается. Ну него еще применяются такие вот полосы, вот всякие разные и На самом деле их можно заморочиться Я думаю, что у него какой-то скачанный там свой плагин или созданный под себя плагин или эффект Ну вот как можно сделать их в Final Cut е. Нам понадобится пустой генератор Сюда поверх кадров, обрезаем и Вот этими ползунками в разделе «Crop» обрезаем его в самой маленькой полосочке Вот такой, Кропом «Left» и «Right» Сокращаем его, нажимаем здесь, выбираем ключевые точки Ну, принцип понял, да, увеличиваем нашу полоску Теперь для того, чтобы у нас все это вот так не торчало, выбираем все и нажимаем Option G, это у нас Compound Clip, назовем его Titles, Titles Intro. Okay. дальше у него наезжает следующий кадр справа налево и он такой у него видишь получается скошенный и потом этот скос типа заполняет весь кадр показываю как это делается получается он будет въезжать справа налево нажимаем option command вверх для того чтобы поднять его на тайм -линии. немного расширим мне нужно чтобы был захлест на предыдущий кадр поэтому кадр я удлиню я не могу просто взять и удлинить компаунд клип потому что видишь будет красная полоска потому что внутри компаунд клипа кадры которые есть они идут всего 2 секунды. Для того, чтобы их там снаружи удлинить, я их удлиняю внутри. Выйти из компаунд клипа нажимаем вот эту стрелочку назад. И теперь здесь я могу сделать захлёст, выбрав этот клип, нажав клавишу Т. Это называется она trim. Если не запоминаешь клавиши горячие, она находится вот здесь. Клавиша Т trim. Она позволит нам продлить кадр, не задев при этом верхний шот. нам понадобится чтобы он въехал примерно вот здесь вот по wave форме вот этой мы видим что здесь будет бит отметим здесь метку буквой М. и теперь берем наш отчаем здесь размер до 50 процентов выбираем mask draw mask накидываем его сверху и делаем такой скос получается отсюда до сюда Выбираем трансформ, смещаем весь шот за пределы кадра. Не забывай, чтобы скиммер был в начале. Ставим ключевую точку, сдвигаем скиммер на несколько кадров вправо и вытягиваем наш кадр до конца. Нажимаем клавишу А, это дом. Смотрим, что получилось. Все, кадр вылетел, но нам нужно, чтобы этот угол получается превратился вне угол и выбираем маску и в маске мы будем здесь есть вкладка control point сжимаем на нее Получается, составим ключевую точку будем управлять вот этими двумя точками смещаем скиммер немного правее и просто берем заточку и тянем ее влево смотрим что получается Смотрим, что дальше у него происходит. Дальше, после того, как кадр влетел, появляется вот этот генератор, который квадрат, с теми же самыми буквами. Посмотрим, как это можно сделать. Ну, Во-первых, накидываем генератор, смотрим, чтобы размер был такой же, но похоже, что он у него немножко меньше, поэтому во вкладке Scale просто подбираем размер. Получается такое движение в тот момент, когда этот угол у нас срезается происходит такое движение берем заходим в генератор берем наш титр прямо отсюда control c command c вернее и копируем его вот сюда я скопировал его оттуда для того чтобы вместе с ним у меня скопировались все настройки его позиции все эти генераторы под compound clip Переходим к следующему кадру. Следующий кадр у нас э, идет через вот этот X-Ray. Смотрим, что для этого нужно сделать. Беру, разрезаю вот так Compound Clip. Применю сюда эффект X-Ray, который у нас был в самом начале видео. Так, вот здесь интересный момент. Получается, у меня вот эта рамка постоянно движется, и после того, как заканчивается этот кадр, она обрастает такую вот вертикалку, скажем так. С боков у нас появляется еще по кадру. Что мы для этого делаем? Обновился до Каталины и стало все просто нереально тупить. Просто жесть вообще. Так, значит отделяем кадр вот здесь по край кадра верхнего. То, чтобы применить непосредственно эффект глич к самой рамке, необходимо рамку и глич спрятать только их под ä, Compound Creep, в Compound Creep. Нам нужно также ключевыми точками здесь в трансформе увеличить Position Scale и Position X, вернее наоборот Y у нас по вертикали, а X у нас будет по горизонтали увеличиваться. А по бокам у нас поместится еще два кадра, это два следующих кадра, мы их просто берем и перетягиваем сюда. Обрезаем право-лево. получается так вот здесь притречен текст и на самом деле это лучше всего сделать с плагином кадры на которых я буду показывать just make vids. Будут все по 12 кадров А последний, на котором будет показан Три слова, будет в два раза больше То есть одну секунду То есть у нас получается 24 кадра В следующем кадре убираем заливку у шрифта. Делается, это уже знаешь, делать вот здесь. Face убираем, Outline добавляем. И шрифт давай черный какой-нибудь. Так, интересный момент. Вот здесь со шрифтами. Как это делается, мерцание. Очень просто это делается на самом деле. Так, для того чтобы он замерцал, нам нужно просто несколько раз убрать шрифт. Вот он здесь появился, здесь просто обрезаем. Так, ну и заключительный кадр у него идет сплит-экран. Так, ну и вроде бы как все, и посмотрим, что получилось. Как-то так получилось такое интро, надеюсь, что-то ты это подхватил из этого видео для себя, что-то тебе стало понятно, например, какие-то вот эти вещи со шрифтами. Ну и также вот с этой вот рамкой тоже можно что-то придумывать со сплит экраном. Поэтому садись сейчас и пробую скопировать. То же самое сделать. Надеюсь, у тебя получится. Если что, спрашивай в комментариях, в личном сообщении, старайся не писать. Поэтому на этом все. Быстрого тебе монтажа, хороших кадров, удачных съемок. И пока.